Позвоните, скажите, что пришел Живой мужчина, хозяин имени Антона Я сказал без документов, и без маски не пускать Прям про меня так да, сказать? Да, вот смотрите, чеботаренок, булгаков Под принуждением, под вашу ответственность Без маски никак? Мимо рамки тоже никак А у вас? У вас маска? Сертификат есть на них, что это маска? А я вам должен показать? Маска у вас есть? Вот она? Это не маска да, Я везде дохожу. вы что? Вы меня не пропускаете? Нет, так не пропускаю Меня ваше личное мнение не интересует Проще не, маску, а не Конечно, проще вакцинироваться Проще типироваться, проще встать Но на это колени потом. Это потом а Ну а конечно потом Вы регламентируйте, пожалуйста, свои действия нормативно-правовым актом А по-другому никак? По-другому никак Вы ошибаетесь? А зачем человек, если есть доверенность нотариально? Вот такая штука от нотариуса вас удовлетворит? Она подойдет, мне позвонят оттуда, потому что вас в списках, которые присутствуют нет. Что? Что вам У вас все хорошо? У меня все хорошо. У вас что-то какие-то проблемы везде. Доступ к кровосудию вы нарушаете. Вы даже нотариуса не признаете? Я вам оригинал предоставляю, прочитайте. Постановление правительства 417 не признаете. То есть вы отказываете доступ к кровосудию? суде. Ни по доверенности, ни в маске. Я, как представитель представителя персоны, буду представлять интересы. Mm -hmm. угу. так. Я вас спрашиваю, я не ошибаюсь. Вы не меня спрашиваете. Вы Антона Николаевича спросили. Нет такого. Живой мужчина, хозяин меня, Антон. Ага, хозяин что Человек, у которого имя Святой Антон, какой? Святой? Да, или какой вы там? Меня что, святым уже сделали? вот ну, так. так обращаться? Да, именно так и никак иначе. Я так хочу. Другим можно, вам нельзя. А, а как мне можно? Живой мужчина, хозяин меня Антон. Встреча с живым мужчиной для них грозит дисквалификацией пожизненной. Гаси конфликт на корню. Как куда? На заседание? То есть пойду все-таки? Я надеюсь, что вы то, что сказали, так и будет. Надеюсь. Прибили? За что? За что? Какой-то закон нарушил или что? А в следующий раз вам скажут, встаньте на колени. Вы что, встанете? Это я Я что и делаю, я и думаю. На процесс не пускают. Вы что, не видите? Да это на них какие нервы надо. Ну, все ж по закону делается. Они сами свои законы нарушают. Оденьте, Либо уволят. Народ одевает. А потом в больницу ложится. Постановление губернатора выше, чем постановление председателя суда. Нет, что? Ну, нет. что? Ну, там написано текстильные изделия. Текстильные изделия. Да, текстильные изделия. Вы видите, она специально должность не указывает. Потому что она не является главврачом. врачом. Ну, с моей стороны это точно не подделка. Ну Подождите. А вас, вот с их... Ихней... Владель... Время 18 минут не пускают. Там судья свои, говорит требования. Ключевая фраза. Там судья свои требования, говорит. Свои требования. Личная заинтересованность прямая. Процесс начался без защитника, без ответчика. Вот такое у вас правосудие? Российской Федерации. Где? Хотите, я вам найду. Лопатнев решил меня не приглашать. Избежал встречи. Ладно, нет. не буду вам нервы мотать. Если мотал, конечно. Правосудие РФ э, снова закрыт. Фу! Хорошо, что хоть не брызгают антисептиками. Лопотнев. Я даже не знаю, как это назвать. А, В смысле, он очки одел? Очки только с этим, с одним стеклом. Да, очко. Кто такой Лопотнев? Сначала на вы, где ваши документы, как в анекдоте про выхухоль. К лопотневу меня привели в наручника. Ну, я его, естественно, там отчитал. Он меня прекрасно запомнил. Такое бывает раз в жизни только. Я как начал на него наезжать, он уже так опешил, как, когда я на ты. В общем, Лопотнев первый, кто пошел на беспредел. И сейчас он поступает. Да, это сейчас он неправильно, конечно. Не культурно, не по-человечески, я mm -hmm. считаю. Поехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу прийти на заседание. Поездка есть? Нету. Где у вас заседание? Лопатнюс 200 до что. Позвоните, скажите, что пришел живой мужчина, хозяин имени Антон, Хочет пройти без документов. Живой мужчина, хозяин Минантон. А документ? А, это личный документ у Скажите ему, что он хочет пройти без документов. Без документов хочет У вас есть инструкция на случай таких... Ситуация, я да, сказал да. без документов и без маски не пускать. Вы позвоните, пожалуйста, и уточните. Ну они вот только что подходил Да. Прям про меня так сказать. Да, сказал. вот смотрите, Чебатаренок, Булгаков. Я записал даже, в какое время выходить. И он сказал, А, То есть в курсе, да? Да. Ни без масок, и без документов и не пропускать. Такое указание? Да. Под принуждением, под вашу О, ответственность. Ну, конечно. Документ напуска подавайте, пожалуйста. Отойдите, пожалуйста, пока. Сколько? Не мешайте людям. Где ж первый подошел? Ну, вот такие документы не достойте. Видите, человек, люди собираются. Достает. Ну, Уже быстрее тогда. Стараюсь. Металлический документ на стол выкладывает. Подождите, машина не отбивала. Да. Да, да, да, да, да. Там они. Понял. Давай ждем. Маску Маски никак? Под принуждением под вашу ответственность. Мимо рамки тоже никак. Нет. А в мировом пускают? Нет. Не Нет. видели видео? Нет. В мировом Нет. пускают, Нет. да? Почему тогда улыбаетесь? Если не смотрите? Я только свои, ну, примеры. А? -а, -а. Ясно, ясно. Мало ли там это. Начальство проверку устроит, да? А я там где-то без маски. Это да. Да? Вот. Ну, вот. Зря, зря не смотрите. Я вот про такие маски говорю, с диоксидом титана, который вызывает рак и сгидает кости. Смотрели? Не смотрели? Что-то да. не а, видел. Мужчина, да. куда модель? Неинтересно. 410. А. Нет, вот кто паспорт подал, дело. 107-й. 507, 407. 507? Да. Ага. Давайте дальше, подавайте. 410-й. До свидания? Да. В качестве такого? Отец. А, Проходите, мужчина без металла. Благодарствую. Меховические предметы на стол выкладываете? Это что? Маска? А? Шарфик? Что? А у вас? У меня маска. У вас маска? Конечно. Сертификат есть у меня, что это маска? А я вам должен показать. Просто я знаю, что это снуп. Что это? Снуп. Металл у меня есть Что это? Называет... шар. Конечно. Шарф разве имеет форму трубы? Поэтому он называется снуп. Первый раз такое слово слышу. в интернете, посмотрите. Есть, да? Конечно. Есть у вас маска или Что? Маска у вас есть? Вот она. Это не маска. Это, я везде дохожу. Вы что? Дело везде такое. Везде. Вон видео посмотрите на канале видео? А я вам серьезно говорю, я везде подхожу. Не верите, посмотрите. Живой мужчина, хозяин меня, Антон. Хорошо. Вот распоряжение председателя суда. Ознакомьтесь. А Вы меня не пропускаете? Нет, так не пропускаю. Тогда предоставьте, согласно 417-му постановлению, средства индивидуальной защиты. Я вам должен предоставить. Есть... А кто? Вы читали постановление? Смотрите, у меня есть распоряжение председателя суда. Позвоните, пожалуйста, председателю суда и уточните, могу ли я так Мне нужен его ответ. Вам, меня ваше личное мнение не интересует. Послушайте, пожалуйста. У меня сейчас порядок, если О чем? Что вот там что не сказано вот про эту тряпку? Что в ней нельзя? Ходить? Вот видите, вы сами говорите, что это что? А у вас не тряпка. Подождите, что вы говорите, что у вас? Ну это похоже тряпка. на тряпку. Уже похоже на тряпку, так вы похоже, что это тряпка или похожа на тряпку. Так а маска похожа на тряпку? Маска на тряпку? Да. Почему? А почему она должна быть похожа, она не похожая? Слушайте, хватай хватит дискутировать, давайте. На проще плакать не уйти, а все, не надо никакого. Не, да, сприня... проще вакцинироваться, проще чипироваться, проще встать на колени. Это потом. Это потом. Ну, конечно, потом. Я, я вам разве треплюсь, женщина? Да. Вот что, вакцинироваться или еще что-нибудь, да? Это ваше личное, как бы, да, там, правильно? Вы регламентируйте, пожалуйста, свои действия нормативно-правовым актом. Я вам объясняю, мне не сюда. пожалуйста, ответственное лицо. Ответственное Кто у вас начальник? Лицо. Да. Начальник у меня Голубинская Ленинская. В качестве у вас, вы... вас приглашали. Истец, отвечу, кто вы. вы ошибаетесь. Я у вас спрашиваю, я не ошибаюсь. Вы не меня спрашиваете. Вы Антона Николаевича спросили. Ну, вы мужчина Клопотнилова зачем направляетесь? Живой мужчина, хозяин меня, Антон. Как, для чего вы направляетесь? Как защитник. А, кого? А? Кого? Чебетаренок, Людмила Николаевна. Ага. Ну, сейчас ждем, когда ее ожидаем. В смысле? Нет. Да. В смысле? Ну вы заявлены на процесс. Нет. Вот так кто вас должен заявить? А, ну вообще заявляли, да. Кто заявлял? Чебатаренок. Чебатаренок заявил. Персонал Чебатаренок Людмила Николаевна. Чебатаренок Людмила Николаевна. Да. Ну, пока ничего не говорили по поводу, вас, что вы должны прийти на процесс. А Отсюда ему ч... ее, она проходит, вот нам позвонят оттуда. А по другому никак? По другому никак. Вы ошибаетесь. Я не, я не ошибаюсь. Я вам сейчас покажу, что вы ошибаетесь. Вот такая штука от нотариуса вас удовлетворит? Вот такая штука от нотариуса. Да. А По-другому вы говорили, ну, никак. Подождите. Ну, я жду. И что? Ну. Она вас, как доверителя, что она доверяет свои права. Заявила вот. на процессе? Заявила. Ну, вот. Она подойдет? Мне позвонят оттуда, потому что у вас в списках, которые присутствуют на заседании, нету. Что? Что у вас У вас все хорошо. <связывая> у меня все хорошо. У вас <связывая> что-то какие-то проблемы везде. Нет, Доступ нет, к кровосудию нет. вы нарушаете. Ничего не нарушаю. Ну как то не нарушаете? <связывая> Для вас что, нотари нотариально заверенная доверенность не действует? Вы Я даже не нотариуса не признаете? Я Постановление правительства 417 не признаете. П... Так прочитайте. Там, если... Я вам оригинал предоставляю. Прочитайте. Добро. Для чего пришли? Я с человеком. Пришел. Для чего я еще рассматриваю? Сопровождающий вы. Сопровождающий? Да. Он будет подниматься на заседании. Но вы же его не пропустите. Нет. Он заявлен Да какая разница? Нет. Он не участник процесса, просто стоит человек. Я же не мешаю. Я, я стою, никому не мешаю. Да, есть, я же не, не, да, да. не прохожу здание. Вы здание Только в дверь. Вы не через полентет. Послушайте, Послушайте меня. Да. Вот здание сюда зашли. А я на пороге здания. Сюда. На пороге он там. До той темы говорить. Вот это. что? это? вход в здание. Вы через ваш. Артем. Вот они, они, Они тебе спуску не дадут. Это однозначно. Поступила команда. Выйди просто вот за эту дверь. Стекло прозрачное. Гаси конфликт на корне. Их? Нет, они же России только. Ну, в мировом суде тоже так говорили, а в итоге приняли все. А тут вообще даже не принимают, да? да? Ну, там, я говорю, распоряжение председателя суда. Да, не, вы мне на слова по-человечески поясняете. По-человечески объясняют. Почта России отправляется заказным съедомлением и описью, либо электронной почтой. Все нет, да, это. это я услышал, это мне ну, раньше ну, говорили. Ну, но все равно приняли. А здесь даже кабинет закрыт, да? Их. Все. Да, нет, человек я... один есть, но он... Ну да, я ее Нам... видел. Ну, ясно. Ой. Добро. Благодарство. Как куда? На заседание? Где? Человек, который вы права представляете. А зачем человек, если есть доверенность нотариально? Она будет на процессе или нет? А вам какая разница? Ну, судья сказал, мы ожидаем ее или нет. А без нее никак. Подождите, почему? Если вы у вас есть доверенность Так. Так. вы представляете ее права? Так. И она хочет рассматривать дело без ее участия. Я ей спрашиваю, будет она сама на заседании? Почему нет? без ее участия? С ее участием она придет. Я как представитель представителя персоны буду mm -hmm. представлять ее интересы. Mm -hmm. uh -huh. Так она будет присутствовать или нет? Ну вам какая разница? Ну мне судья задал вопрос или нет. Вам же задал. Я же вам объяснил. Вы ей пояснили, что есть доверенность? Кому? Кому? Судье, Судье да. Еще ничего не пояснял. А, говорю, это он, придет, да, Лохотнев. И... Ну... Ну. Да я его спрашиваю, мне позвонить просто на говорю. Ну будет позвоните, она или нет, нет так вы... будет или нет? Если будет, он сказал. Ну, я что откуда ожидайте. знаю, должна быть. И на процесс... Вы спросите, а задайте. 10 Примерно, да. Примерно или точно? Насколько я помню. С 10 минут пойдете. Ождайте. То есть пойду все-таки? Я вас спрашиваю. Вы... А, ну я услышал вместе все. Или нет? Ну я надеюсь, что вы то, что сказали, так и будет. Да надеюсь. Я спрашиваю вас. Вы вместе с ней будете один? Да вы... Я... Вы... я не отвечаю за нее. У меня от нее доверенность. Я пришел. Я буду участвовать. А вы говорите, вместе с ней значит? Да не говори, доступ к правосудию. От вас, от, вас вот, честно, от меня? Прибили за что? За что? Не ну, так Я так что, какой-то да. закон нарушил или что? Не знаю. Девушка, вот вы бы вас бы не пустили на процесс, я посмотрел бы как. Ну, вот я стою, не сказали, что я стою ждут. Ну так в том-то и дело, а вам ну, бы сказали? А в А следующий раз вам скажут, станьте на колени. Вы что, встанете? Это подумаю. Ну вот. А, а я вот и думаю. Я что и делаю, я и думаю. На процесс не пускает, Вы что, не видите? У вас его еще нету. Да как это нету? Еще нет заседания. Вот... Да. Ничего же не случится, если раньше на 5 минут подойду. 4 минуты осталось. А заседание? До, до, до без пяти. Десять, двадцать, пяти минут на процесс. А, да, точно. Ну, ошибся. Какие нервы у нас? На меня? Да, да это на них какие нервы надо. Ну, все ж по закону делается. Они сами свои законы нарушают. Вот посмотрите, что они заставляют носить на одном из предприятий города Сургут. Вот такие штуки выдают, пропитаны диоксидом титана. Вот написано. А диоксид титана вызывает рак и разрушает кости. Вот, вот, вот <сёк> подходит и говорят. Вот подходят и, подходит и говорят, оденьте. Либо уволят. Народ одевает, а потом в больницу ложится. Слав, а можно задать вопрос? Да, да. А не подскажете, у вас что это мимо рамки вообще никто не проходит? Мимо рамки? Ну да. А в каком случае? Люди с кардиоаккумуляторами. А только они? Да. Ну у вас же там в инструкции написано, что у вас же в инструкции написано, что это добровольный проход, и можно этим ручным. По идее, должен быть альтернативный проход и досматривать ручным металлодетом. У вас в инструкции написано в ваших документах, что проход через рамку является добровольным. И обязательно должен быть альтернативный проход. То есть мимо рамки, но досмотр ручным металлодетектором. То есть досмотр все равно осуществляется, только ручным металлодетектором. Инструкции? Да. Нет. Какой это, Надеюсь, это добровольный я... я вам найду тогда, завезу. Почитайте. Ну, слова там нет, уважаемый. Нету? Нету? Перечитаем. Вчера. Да? Конечно. Не знаю, в мировом суде без проблем. Пропускает и мимо. А кто? Что а? значит кто? А кто пропускает? Ведь у вас ну, ну, там, там я не знаю кто. А здесь кто. Здесь кто? Да. Можно узнать вашу фамилию? Конечно, а, ДАРМО РЕС АП Совершенно верно Благодарство А там кто пропускает? Не помню Тогда не говорите Если Ну не как не говорите, есть что видео Что пропускает? Да Ну а где можно посмотреть? смотреть? Сургуднадзор 2 Надзор 2, а М -м. надзор 1 есть? Есть А что там? М -м. -то что -то а есть? там старые видео А, -а, -а больше людей нету? Ну, может, и есть, я не знаю, не видел. А вы видел, это ваше видео или что? Возможно. Возможно? Или вы просто знаете, что они где-то есть? <связь> Сами говорите, не отвлекайте от работы. А... <связь> <связь> вы это... <связь> так вы начали дискутировать, пока время Нет, я, за... я задаю вопросы, не дискутирую, А вот вы в дискуссию постоянно ходите. Правильно, фамилия, по-моему, это запатнет, или лопатнет. Лопатнет. Да. Нет. Буква йо, да? Шауэр. Шауэр. 15 минут Я Буква Ё, да? Такого. Живой мужчина, хозяин меня, Антон. Ага. Это хозяин, Антон. Ага. Это хозяин, Антон. Маску надо? Либо распинатор. Так предоставьте. Маски нету. Ну, то есть вы отказываете доступе к правосудию. Я вас правильно понимаю? Четыре А я могу подняться, поговорить на судьей напрямую? Сейчас подойди, да. Сейчас, ну, или пускай сюда подойдет. Ну, я вам реально говорю, я везде так прохожу. Время 18 минут. Не пускает. Маску респиратора. Тогда только Сульянского попустил. Не можете? Не можете? Лопатнев Андрей Викторович, можешь сюда спуститься и сказать этого животного? Нет, нет, у него есть помощник или секретарь. Помощник или секретарь, можешь спуститься? Позвонить а? может, оплатить. Какой номер? Семь семь восемь сто восемьдесят шесть. Алло. Алло, здравствуйте. Это здравствуйте. секретарь Андрей Викторовича? Да, говорите. Живой мужчина, хозяин меня Антон. Я пришел по доверенности, по паспорту. Хочу бы представлять интересы персоны, Чебатаренок Людмила Николаевна. Меня не пропускают, говорят, что у меня якобы нет маски. А у вас? Либо пройду в маске, либо в респираторе. У меня надета маска, так называемая. Какая маска именно у вас называемая? Потому что нам сказали, что у вас какой-то смут там, типа шарфа. Это тряпичное изделие, согласно постановлению губернатора. Но у вас конкретно маска, одна, многоразовая, из ткани сделана. То есть вы хотите сказать, что подождите, согласно 417 постановлению вы мне обязаны предоставить средства индивидуальной защиты? Вы мне их не предоставляете? А надевать какие-то маски, на которые, на которые нет сертификата соответствия, и, возможно, они опасны для жизни, я не собираюсь. Понятно. Будьте добры, обеспечьте меня средством индивидуальной защиты согласно 417 постановлению, либо пропустите так, как я пришел. Я вот так, вот, вот в этой штуке, которую я делал, я в ней прохожу везде и всегда. Я впервые столкнулся с, с проблемой, что меня в ней не пускают. Я... Сейчас я судья скажу, там судья свои говорит требования. Там судья свое, говорит требования. Сейчас ну, я скажу судья. Так в том-то и дело, что свои... Алло. Ключевая фраза, там судья свои требования говорит. Свои требования. Личная заинтересованность, прямая. Не предлагали такие маски надевать? Не выдавали Нет. без оплаты? а что это за маски пить? Я же говорю, с диоксидом титана. Нет, конечно, зачем он будет? А вы где, сами покупаете? В аптеке, конечно. В аптеке? А вы сертификат соответствия требуете? Который написан на них. Но, они, они хотя бы упакованы герметично? Вот тут, вот тут нету герметичного. Ну я не знаю, где вообще это взяли. На одном из предприятий города Сургут, градообразующий. Ну, видите, это заставляли носить. Нет, значит, такое. Заставляли да. носить. А я спокойно хожу, покупаю в аптеке. Я не жалею на себя денег, на здоровье. А не, ну нет же гарантии, что у вас тоже не пропитано <кх> не пропитано диоксидом титана. <кх> я смотрел, что там написано, понимаете? И М? такого что-то с чем-то где-то пропитано. О, нет. Знаете? Ну, ну хорошо. хорошо. Смысле, значит, что вы смотрите, в чем проблема? Пошли и перевели себе медицинскую маску, вот наверное, в аптеке. Да, вам же не говорят. Вы знаете, я еще не догнал своего родового безлимитного счета. Да, есть такой говорят, да. Поэтому у меня денег <laughs> даже на маску нету. Вот и как быть? Вот я не знаю, как быть. Я вот тоже не знаю. Вот, вот за... вот вам... Слушайте меня, уважаемый. У меня есть... Да не называйте меня, уважаемый. Я же вас... Мы не уважаемые. Я же вас не называю, другими словами. А, вам это оскорбительно? Нет, мне это ну, неприемлемо. Не называйте меня так. Да. Как вы говорите, я не могу к вам так обращаться. Как, ну, как вы там? Нет, вы можете, я вам не запрещаю, но я так не хочу. Человеку имя святой Антон. Что? Как вы там говорите? Как вам обращаться? Человеку, у которого имя Святой Антон. Какой святой? Да, или какой вы да. Ну что, святым уже сделали? Нет, это... вы как говорите? Вы, вы, <смех> вы, <смех> вы, вы, вы зачем меня? Скры... Вам, да, да, вот. Как вы хотите, чтобы к вам обращались? Понимаете? Я вам ответил, живой мужчина, хозяин имени Антон. А, живой мужчина, хозяин имени Антон. И Антон. Да. Это просто долго так это все произносить? Долго, святой проще, да? Просклонять... Вас, уважаемый... Да, проще прос... просклонять... просклонять человека так, как он не хочет. Ясно. Благодарствую. суд. Живой мужчина, хозяин имени Антон. Что там, какое решение? Судья сказала, что мы не коммерческая организация, чтобы выдавать вам маски. Во-вторых, процесс уже идет, и я больше не полномочна с вами разговаривать. То есть вы отказываете в доступе к правосудию? Я вас правильно понял? Судья сказал, либо маска, либо респиратор. Все. Так, так предоставьте. Мы не коммерческая организация, есть... чтобы вам выдавать. То есть вы хотите сказать, Алле... Ну, что, секретарь не пошел на контакт? Говорит, нельзя в таком проходить. Ну, а мы, что, что мы можем уважаемым? Чем помочь? Чем? Ну, хотя бы не склонять. По-человечески разговаривать. Логично? Как я... не склонять? Я что-то не пойму, чего вы от меня Н хотите? вообще. Не, вы я... Хотите, чтобы я вас называл как? Антоном или как? Мне же... нравится, что я вас называю уважаемым или что? Я же вам сказал, живой мужчина, хозяин имени Антона. Сам он так обращается? Да, именно так и никак иначе. Не, никак иначе. Я так хочу. Мужчиной тоже нельзя, да? А? Мужчиной тоже нельзя? Ну, вам нет. А кому можно? Другим людям, которые не склоняют. А гражданин? А нет, гражданин? я не гражданин. А кто вы? А? а кто вы? Я же сказал, живой мужчина хозяин меня, Антон. А -а -а. Уже как... десятый раз повторяю. Живой вы... мужчина. А? Живой мужчина. Мужчиной да. же нельзя наживать. Почему? Ну, я вам только что -то возвращался. Нет, вам нельзя. Так вы сами, вы сами все противоречите. Знаете в чем? В чем? Живой мужчина. Хозяин имени Антон. Хозяин имени Антон. Так, да? так. Смотрите. В этом, в самом названии есть слово мужчина? Есть. Ну, а мужчиной, получается, просто обращаться нельзя? Можно. Другим можно. Другим можно, вам нельзя. А, а как мне можно? Живой мужчина, хозяин имени Антон. Это вы так утвердили, что мне да, так... Да, я то хочу. Ага, -а -а, понятно. Совершенно как-то у вас все хорошо получается. Так что будем делать? Процесс начался. А так то и дело, что Но... процесс начался это, без защитника. Без защитника, да? Без, как сказать, без ответчика. Вот такое у вас правосудие? Понимаете. Вас я это устраивает? Выполняю расположение представителя с вами. Так а где Письма? оно? Письменно есть? Письменно, вот, пожалуйста. Нет, а да то, что именно вот в такой штуке не пропускать. Там прописано, как, какая маска должна быть. Какая? Вот смотрите, пожалуйста. Да я там читал, там написано. Ну, что там написано? Там вот про эту штуку ничего не написано. Там написано текстильные изделия или еще что-нибудь. Ну, постановление губернатора выше, чем постановление э, председателя суда. Конечно, выше. Там написано текстильные изделия. Текстильные изделия. Да, текстильные изделия. Почитайте. Российская Федерация где? Хотите, я вам найду, про текстильные изделия. государственный санитарная новость Российской Федерации, постановление. Да, подписывается кто? Неизвестно кто, неизвестной должности, и она по выписке Югрюл является не главврачом, а руководителем. Вы соображаете вообще, что не делают? Что я делаю? Да. Смотрите, гербная ну. печать есть у них? Возможно, это же косорокопи. Ну, роспись есть. А кто это? Какая должность? Вы видите, она специально должность не указывает. Потому что она не является главврачом. Уважаемые смотрите, есть постановление? Правильно. Нет, я вам серьезно я говорю. Послушайте. Разберитесь, сами. Не, вер... пост... не верьте мне, проверьте сами. Есть постановление, есть распоряжение председателя суда. Да в том-то и дело, что послушайте есть какая-то есть какая-то бумажка. Есть и вы обсуждение. верите. Вот я нашел про текстильные изделия. Ан, занятый. Пройдешь? Нет, я хочу показать, что иные текстильные изделия в, это, в постановлении губернатора есть. Это текстильные изделия? Ну все. Свободились? Да. Вот смотрите, постановление губернатора да, висит в, в административной комиссии города Сургут. Угу. Прямо оттуда видео. Написано. Гражданное нам... видео. Да. А я неплохо Ну, мне тоже. Ну, это. Но ну, все равно это постановление можно найти. Короче, и на официальном сайте. Есть, есть, да? Да. Это не, это не а подделка. Точно да? не подделка? Да, точно. А как вы там Ну, с моей стороны это точно не подделка. Ну, подождите, а в, вот с их. Квартире, если бы у меня хотел бумажный носитель был, ну, мне не на видео показывали, да? да. Я бы мог так ознакомиться. И я увидел, что это действительно подписано Комаровой, губернатором. Так я да. вас не ознакомливаю. Я вам просто говорю, и как я вижу, да, печать тоже, по-моему, черная, это, по-моему, копия. Вот, вы наконец-то начали что сомневаться. Что Но меня... Дело не в этом, а, дело в том, что дело... даже росписи нету. Так я, видите, во-первых, я не Но... могу удостоверять, что это действительно ее постановление. Так, правильно? Да. А там вы убеждаетесь? Постановление главного врача. Я убеждаюсь вот этому постановлению и тому постановлению. А вы видели, что это именно он подписывал? Кто? Председатель. да. Вы прям присутствовали, что он расписывался? У меня мои обязанности. Что? Послушайте меня, подождите. Дискутировать можно долго. У меня времени нет. Я сейчас уйду. Ну, послушайте. Давайте завершим наш дело. Завершаем дело. Есть постановление председателя суда? Нет, просто хочу показать, что написано. Так индивидуальная защита органов дыхания, медицинские маски, одноразовые многоразовые, респираторы и иные, замещающие текстильные изделия. Из -за обеспечивающие... индивидуальную защиту органов дыхания человека. При нахождении. При в... нахождении во всех местах и так далее. Текстильные изделия... Подождите, еще. Респираторы иные... Ну... Текстильные изделия, респираты и иные, замещающие а, текстильные да, изделия. замещающие. Да. Которые именно замещают одноразовые, и многоразовые, а вы, и респираторы. А вы эксперт? У вас есть экспертное заключение, что вот эта штука она не, не замещает? Ну, вот тут, вот, единственное, это же что текстильные. Этом, послушайте меня. Это вот, ж, у вас же тоже текстильное. Единственное, что вот в этом я с вами не поспорю, да? Да. Но единственное, что я говорю, что... Вот а, а вот я в этом мировом так называемом суде. Это король Елена Петровна, вот я. Ну, ну. ну. вот пожалуйста. Ну, как говорится, где находится у вас там сайт? Фургуд, Надзор на YouTube. Я посмотрю, потом. а так пока, вот есть восстановление, пожалуйста. Да я же сказал, уйду, не надо меня ну, выгонять, я сам я иду. Вас, я вас не выгоняю. Я просто хочу дождаться, а вот все, уже время прошло. Там, насколько я помню, Сейчас я точно посмотрю, когда следующее заседание. Вот я до этого времени дождусь. То есть там, по-моему, 20 минут на каждое заседание. Почему? Если оно в 20 минут начинается, то в 40 по идее должно закончиться. Вот я до этого времени дождусь и 43. уйду. Здрасте. Во сколько? 43. 43? Ну вот сейчас 40 минут, я еще 3 минуты подожду и уйду. А вам еще приказ не вышел вакцинировать принудительно? Нет. Нет? А с другой нефтегазов уже Непринудительно, не я читал приказ. Добровольно. Ну, они тоже говорят добровольно. Говорят, а, а есть эта аудиозапись, где там один из начальников говорит, а те, кто процентов будем вакцинировать, а те, кто не согласен, просто будем избавляться. Выводят. Будем ну, пускай попробуют. Избавиться люди же, тоже не так сказали, не так. тоже заявление напишут. Ну, маски же надели, тестирование проходили. Какое тестирование? Ну, это вопрос вслух, можете не отвечать. А -а -а. Это медицинская тайна. вообще ну, понятно, тестирование. Да. Маски одели, тестирование сто, Потом вакцинирование, потом чипирование. Соображаете, что происходит? А доступ к правосудию закрыт. Закрыт. Вы меня не пускаете. Ни по доверенности, ни в маске. Всячески препятствовать, А? Да нет. нет. Ну, вы же служите им. Или работаете на них. А, кстати, у вас служба или работа? Служба? Да. А я что, не народ? Призываю к тому, чтобы не нарушать спокойно таркань. А я не Отставил нарушаю свои права. Слушайте, подождите. подождите. Слушайте, а отдавил свои права, права граждан, которые к вам обращаются, Чтобы все было законно на стороне закона, на стороне людей, народа. Правильно? На Возможно. Только я с вами спокойно скажу, отлично, и я район, спокойно иду. Я выполняю да. вы просто законы немножко не знаете любой э, так скажем любой нормативно-правовой акт, который ограничивает э, э, в правах и свободах, он должен быть зарегистрирован в минюсте. А там я штемпеля минюста не вижу. Штемпеля? Да. Там должен быть штемпель такой прямоугольный с номером регистрации и гербовая печать еще. Я там То такого не штемпеля, вижу. Получается? Нет, штемпель один. Штемпель это, это вот этот прямоугольный называется. А круглая это печать. Печать. Да. А, цвета? а Насколько я помню, штемпель синего печать фиолетового. фиолетового. Да. Я просто видел оригинал устава города Сургут. Мне предоставляли. Часть его. Сейчас, я, я там видел на каждом дополнении стоит штемпель Минюста, номер, гербовая печать. То есть там все это утверждено. Здесь я не вижу этого. То есть это личная вот, прихоть председателя суда. И вы ее исполняете. Ну все, время заседания вышло. Лопатнев решил меня не, это, не приглашать. Избежал встречи. Он не просто избежал, он... Он, это, как сказать... Препятствовал правосудию, личной заинтересованность. Ладно, не буду вам нервы мотать, да? если, если мотал, конечно. Благодарствую за конструктивный диалог. Всего хорошего. До свидания. Правосудие РФ снова закрыто. Я уже со счету сбился. Раз, два, три. Ну, как минимум три раза было закрыто правосудие РФ. Фу! Хорошо, что хоть не брызгают антисептиками. Сами используют. А? Сами-то используют. Чего используют? Руки моют. Да? А -а -а. Видел, а, ну, на вон Вольному уволят. Да. Лопотнев, я даже не знаю как это назвать, как это называется? Очко что ли? Я не знаю. А, в смысле он очки одел? Да, очки одел. Очки одел? Или, или, или это, ну знаешь да, бывает это, очки только с этим, с одним стеклом. Да, очко. А что он так? Ну, вот видишь. Личная неприязнь, похоже. Да не личная неприязнь. У него прямая личная заинтересованность. Для них это... С... <с вот еще одно доказательство, что для них это смерти подобно. Что встреча с живым мужчиной для них грозит дисквалификацией пожизненной. Именно вот слова «жизнь». Это еще одно доказательство. Вот, вот какая ему разница? Вот, вот, вот я пришел. И что? Нет, и все. Там даже без масок ходят. А? Я без масок заходил. Да я видел, и полицейский без маски ну, прошел. Да. Им можно, а мне нельзя. Почему? Да. Ну, они не люди, наверное. Они а живым нельзя? Нет. Не, не, не. Они в том-то и дело, что это. Лопотнев. Кто такой Лопотнев? Лопатнев, э, по-моему, 7 августа 2018 года. Э, первый, кто присудил мне 5 суток, в моей персоне. Из-за него я впервые в жизни отбыл в камере 5 суток. После этого все закрутилось. До этого был Ахмедшин, он дважды это, заворачивал дело. Вот единственный, так называемый, честный судья, которому у меня нет претензий. Он, он видел, что протокол составлен вообще по беспределу, и он его заворачивал дважды. А Лопатнев нет. К Лопатневу меня привели в наручниках. Ну, я его, естественно, там отчитал, он меня прекрасно запомнил. Такое бывает раз в жизни только. Я там на весь, на все здание меня, думаю, на всех этажах слышали. У меня голос-то громкий. Mm -hmm. Вот я его тогда это читал, говорю, вы кто такой, где ваши, это, сначала на вы, где ваши документы, а потом уже напрямую, ты кто такой, ты что тут сидишь, где твои документы? А мне полицейский останавливал, говорил это, типа, ты что судью перебиваешь? Я говорю, а где судья? Я говорю, чего ты взял, что он судья? Он в черной манте сидит, ни документов, ничего не показал. Да Я говорю, я тебя, как от полицейского, требую достоверить его личность. Кто он такой? А он, э, это, этот Лободев что-то читал, читал там себе так, это, под нос. Я как начал на него наезжать, он уж так опешил, когда на ты, перешел, а так опишел. все равно, дальше читай, читай, читай, И так у него же это, секретарь тоже там сидит, так смотрит. Ну, вот сейчас такого бы и не было, я по-другому разговаривал, конечно, культурно, вещь, <связывается> но, но тогда я злой был, что меня по беспределу, это третий раз уже это пытается осудить, и трижды я побывал в камере, это тоже получается, первый раз меня задержали, я поб... двое суток отбыл в камере, потому что нужно дождаться суда, дело завернули, потом второй раз задержали... А -а -а тоже отбыл в камере Даже пока дождешься суда Все равно ты на, в этом ЦВСИК так называемый, Центр временного содержания иностранных граждан То есть Ты все равно находишься в камере И ожидаешь это все А там ну, Никакие условия Это я озвучил. В общем Лопотнев Первый, кто пошел на беспредел mm -hmm. Против живого человека я, я и Ахмедшину И ему всем заявлял, что я живой мужчина Живой человек тогда я представлялся Антон из рода Булгак, Николай. Ну вот Лопотнев решил пойти без предела. И сейчас он поступает. Да, это сейчас он неправильно, конечно. Не поступает. культурно, не по-человечески, ну, я не, считаю. По -человечески не по-человечески он <плых> просто. Не по-человечески. Ну, это что получается? Я даже не знаю, как это назвать. Ну это как это? Как в анекдоте. Про выхухоль. Про выхухоль. Получается, он, это, он не то, что закрыл доступ к правосудию. Он, ну, культурно выражаешься, он избежал встречи с живым мужчиной. Всячески. Ты видел, как? Чего они там сначала от меня требовали? Типа, маска, не эта, либо сенсор. маска, либо респиратор. Угу. Потом, типа, нужна чебатаренок обязательно. Угу. Ладно, без нее обойдемся. Потом он сообразил, до него дошло, что доверенность-то нужна. Пришел живой мужчина, он его пропустил. Просто так. Mm -hmm. Да, без доверия. Вообще, просто так пропустил. На доверенность. И тут он подошел, и он, он специально не говорил про доверенность. Он, он надеялся, что у меня ее нету. Mm -hmm. И поэтому он сразу намекал, что типа, давайте отсюда выходите, mm -hmm. потому что вы. Ничего не батаренок вообще. Да, да, да. А когда он увидел доверенность. Ну, понял, что все. Угу. А нотариально заверенный документ не требует доказательств. Все. Только до маски доколебался. Только до маски. Угу. А ты доказал, что. Это да, Я это ему показал, будет. постановили губернатора, что иные замещающие текстильные изделия. Угу. Вот везде я прохожу, и в судах, и в полиции. Везде я был. Угу. Везде это. Весь прохожу. А здесь, а вот лопотнев у нас этот. Какой-то только в маске надо. Четрехслойности там. А, да, да, С диоксидом титана да, надо диоксидом маску титана, одеть, да. а вот тогда пройдешь. Тогда пройдешь. Вот. Прими порцию яда, убей сам себя, а, а если да, дойдешь, если да, успеешь если дойти. если успеешь дойти. Вот такие дела. Всем привет.